Теперь я четко знаю, когда у меня самое производительное время, как лучше выставлять приоритеты, работать с приоритетными задачами. И я стал более эффективнее. Это был путь в 45 дней. Замечательный, очень интересный. Задания были разные. Меняли тематика, менялись участники. Этот марафон я ставила целью скинуть свой вес до 60 кг. Я стал улыбаться шире. Я стал просыпаться в 5.30, я делаю медитацию, я занимаюсь спортом, я общаюсь все время с людьми, и когда я на встречах, я всегда открыт. Моей целью было запустить с нуля маленький бизнес в Instagram. моя цель достигнута. Мы даже кое-какие, допустим, правила и прописали в салоне красоты в нашем, именно взятые вот с этого марафона. У меня появилось видение моей миссии, моей глобальной цели. Удачно складывались обстоятельства, появлялись нужные люди, осуществлялись мечты. И Когда я свой план работы сопоставил с моими биоритмами, я перестал работать через силу, и я начал получать кайф и начал быстрее двигаться к цели. Посты читать, анализировать, то есть это была прям такая отдельная целая жизнь в марафоне. Думаю, участие в марафоне будет полезно людям, готовым к работе над собой. Если у вас есть амбициозные цели, но нет поддерживающего окружения, дерзайте, это изменит вашу жизнь.